Сталина всеми силами пытается сохранить его правнук, а противостоит ему родной отец. Он был мужем внучки Сталина, которая после смерти отписала все имущество, именно ему проигнорировав сына. И вот теперь Селим Бенцат рискует остаться ни с чем и лишиться квартиры в центре Москвы. Единственный шанс доказать, что завещание было сфальсифицировано. Есть ли у него основания для таких громких заявлений, выясняла Василиса Казакова. Крайне аскетичная обстановка. Старая советская мебель, архивные фото на стенах, тканый ковер на полу. Впрочем, он на роскошь и не претендует, объясняет правнук Иосифа Сталина. Селим Бенсад глухонемой, последствия родовой травмы. И по большей части поэтому из всех потомков генералиссимуса человек наиболее не публичный. Оттого только сейчас выясняется, что вот уже 13 лет он вынужден судиться с родным отцом за эту квартиру в самом центре Москвы. Неприятно, потому что я как и ну Якова. Много трудно должно быть всё сохранено, не ты сокровища, как полагается, а чужой человек, как хочет, незаконно продавал. Это преступник и Талин Сталин Брак внучки Сталина Галины Джугашвили с алжирцем Хасином Бенсадом сложно назвать типичным, ведь по слухам Хасин жил на две семьи там в Алжире, у него была еще одна супруга, тем не менее ребенка Селима. Он записал на себя, дал свою фамилию, но как только Галины не стала, она умерла от онкологии, началась их затяжная сыном ссора. Ведь казалось, что в последние минуты жизни Галины было составлено некое очень спорное, полагают юристы, завещание. Оно было удостоверено исполняющим обязанности главного врача госпиталя и неким свидетелем, но нотариуса или независимого свидетеля, который мог проверить, в каком состоянии была Галина, имела ли она возможность изъявлять свою волю или даже расписаться на завещание в момент составления завещания, как мы полагаем, не присутствовало по завещанию супругу покойной переходило все и ничего сыну. Оригинал документа Селим увидел не так давно, благодаря юристам, которые согласились ему помочь. Будем выяснять, будем смотреть свидетели. Итогом разбирательств стало все же мировое соглашение, по которому правнуку Сталина досталась лишь одна-двенадцатая доля квартиры. Но, как сам уверяет Селим, отец все равно и на порог его не пускал. А ему легче было уехать на съемное жилье, чем продолжать бороться. Многие из Спрашивает, а ч ⁇ же селим ждал 13 лет? А вы попробуйте, как человек с проблемами коммуникаций, придите к судье, выступите в суде. Вы попробуйте, как человек, который потерял работу и сейчас находится на инвалидности, у которого просто вот, знаете, сломали крылья. Сам же хозяин трешки в Большом Златоуснинском переулке от комментариев категорически воздерживается, мол, дела семейные разберутся с сыном сами. Это вопрос лишний. Проблемы я не обсуждаю ни по телефону, ни по телевидению. Спасибо за звонок. Всего доброго. Правнук Сталина же намерен оспорить завещание. Хоть сроки исковой давности прошли, он надеется, что получится провести подчерковеческую экспертизу. Если ему удалось отыскать другой документ, на котором есть подпись покойной матери. И по его мнению, выглядит она совсем иначе. Обещание восстановить справедливость он дал на могиле прадеда. Ведь это именно он лично подарил внучке квартиру, ставшую предметом тяжбы. Высовискакова Павел Кузнецов и Дмитрий Сальников. Телекомпания МТВ.